Помнится в 90-х, бегала за мною такая страшила, ее окна выходили на мое рабочее место, и она в меня влюбилась. Коллеги более простые шутили. Та хули дырка ж есть, веби дело с концом. Но я во-первых эстет, рок-музыкант, у меня красивых девушек всегда много. Еще тогда я был женат на красотке вообще секси. Нахер мне такое кино? Бывало такое, работаю я, чувствую, что сзади кто-то стоит, выключаюсь, оборачиваюсь, стоит она, улыбается хотя она же видела. Что я с обручальным кольцом и каждый рабочий день ко мне приходила жена в обед, кстати мы с женой в обед трахались, и после работы жена приходила за мною. И мы с ней шли уже по своим делам, или еще что. Короче я на эту тетку внимания не обращал, она бывала меня, угощала вкусностями, но я эти вкусности отдавал собакам или коллегам им пофиг, чем закусывать. А потом, через две недели неудачных попыток, она заплаканная, подошла ко мне и говорит, я ухожу от тебя. Я подумал, слава яйцам, отстала бабка Ёшка. Каждую субботу я публикую новый рассказ. Подписывайся на мои каналы. С уважухой Макс Саныч.